Всем привет, это спасибо за фрагбро. Сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт. Надеюсь, что выпадет любой донат. У нас будет более ста коробок, так что что-то должно дропнуться, по идее. Все доны здесь офигительные. Если что-то упадет, хоть что-то, это будет классно. Но по ней должно упасть. Потому что, повторяю, мы открываем более ста коробок. Вот сейчас остается, кроме этих пяти, еще ровно 100 коробок. А сколько мы уже открыли? Наверное, штучек 40, наверное. Как вы думаете? Есть! Упала Бенели мр 1 дозора. Покрутим дальше, может еще что-то пойдет. Боже, блядь, вторая упала. Бля, если упал бы вот сик вместо Бинельки, было бы вообще великолепно. Так, попробуем немножко магии осуществить. Крутим, покрутим дальше. Еще у нас остается где-то 40 коробок. Ну, что-то мне подсказать, что больше ничего не пойдет. Будем надеяться на лучшее. И последние пять коробок сейчас будут. Вот последние пять коробочек. из yes, с последних. Бинели супер Black Eagle 3. Дозор. Отлично. Итого у нас две бинельки. Вот такая. Пистолетов на аккаунте нету. И вот такая Бенелье. Даже две. Прикольчик. Так, ну что ж, отлично. За 10 кредитов мы нам тут уже ничего не откроем, я так понимаю. Дешевых коробок вроде нету, да. Самый дешевый 14 кредитов, Ну что ж, отличная прокачка.